Привет, друзья! Зайдите в меню «Графика», «Импорт графики» и загрузите изображение в программу. Для того, чтобы обрезать лишнее, зайдите в меню «Графика», «Обрезка растровых изображений» и выберите нужную форму. Наведите курсор мыши, ну, допустим, на левый угол, прижмите левую клавишу мыши и потяните курсор в противоположную сторону. Отпустите курсор мыши и для того чтобы завершить обрезку необходимо зайти в графика завершить обрезку